пошел быстрее в ванну, а бабка в спальню. Дед помылся, выходит голый, идет в спальню, открывает дверь, смотрит, а бабка голая, на голове стоит. Он говорит, Лю, Алю, ну ты и даешь. Она ему говорит, да я подумала. Спасибо вам всем, что вы досмотрели это видео до конца Оставляйте свои комментарии Также вам хотела сказать Помимо YouTube канала вы мне можете прислать свои анекдоты ВК, Инстаграм, ТикТок и Одноклассники Всем пока-пока